Добрый день, друзья! Сегодняшнее видео я хочу назвать «Покажите, пожалуйста» Это ответы на ваши комментарии и вопросы Итак, быстренько на одном кадре хочу вам показать Первый вопрос Покажите почку, из которой могут появиться детки или цветоносы Пожалуйста, вот почка на стволе, из которой могут появиться детки или цветоносы Здесь уже появляется детка, вот она это почка, видите, зеленеет. И на этом пенечке появляются детки. Не на пенечке хочу вам показать. Вот на орхидее, на другой орхидеи. Так, хочу вам показать детку. Ой-ой-ой. Вот возле моего пальца, также детка, почка, вот она, вот почка, из которой могут показать, появиться детки или цветоносы. Если эту орхидею срезать, вот из нижней части, обязательно из этой почки появятся ли детки цветоносы. Также Детки или цветоносы могут появиться и даже на цветоносе, на срезанном. Вот, пожалуйста, цветонос срезанный, и появился новый цветоносик, веточка. И также вот на цветоносе появилась... Детка. Видите, также из почки на цветоносе появилась детка. Второй вопрос. Покажите, пожалуйста, в каком возрасте, в какого размера срезать детку на орхидеи фаленопсиса. Независимо от размера самой детки, вы срезаете детку с орхидеи фаленопсиса. Если корешки, если есть здесь не менее двух, а лучше трех корней, и длиной не менее 5-7 сантиметров больше я не советую так как вам потребуется очень большой горшок корневая слабая корни могут загниться вот такая детка уже готова к срезке на ней корешки не менее 5-7 сантиметров также я вам покажу Ой. извините Вторую детку. Вот эта детка, она еще не готова к снятию. У нее корешки один, где-то сантиметра 4, второй буквально два сантиметра. Этой детке нужно подрасти. И где-то, ну, может быть, через месяц ее тоже можно будет снять. Следующий вопрос. Как делить анцидиум и сколько поч, бульб, псевдобульб надо отделять. Вот у меня анцидиум, он сейчас цветет, но я вам хочу показать, как его можно делить. в этого анцидиума. Есть две точки роста, вот эти новые бульба и цветущая бульба. Вы знаете, что ансидиум цветет, ацидиумные цветут только на свежих бульбах, свежевыросших, и поэтому две точки роста в разные стороны. Этот анцидиум, у него 5 уже взрослых бульб, э, нарастает шестая, его можно поделить по три бульбы. Желательно делить ансидиум не менее, чем по две и растущая третья. Или три взрослых бульбы. Для чего его делим? Для того, чтобы обеспечить питание. И как сажаем? Сажаем молодая бульба, должна быть углублена вот так. И не глубже до начала бульбы. До начала роста самой бульбы. Старые бульбы, так как они расположены ниже по уровню, могут быть немножко заглублены в кору. Следующий вопрос был, в как, какую детку на дендробиуме можно отделять. Вот я вам хочу показать эту детку на дендробиуме Нобеля. Видите, какие, какая корневая большая. И здесь уже окончила рост. Это детка, стоп-лист вырос. Вот такую детку можно уже отделять. Корни большие, сформировавшиеся и не очень молодые, не сильно пушистые такие. Самым лучшим показателем для отделения детки дендробиума является, если вот здесь у основания бульбы, в начале роста корней, появилась хорошая набухшая почка роста, молодого нового роста. Вот в этом возрасте вы откручиваете детку дендробиума, сажаете, хорошо прикрепляете к опоре, и ваша детка прекрасно растет. Вот я вам хочу еще показать детки на дендробиуме. Видите, по размеру они, казалось бы, большие, корни здесь тоже более-менее большие, но мы смотрим сюда, вот здесь есть еще в пазухе, видите, еще один листик. Пока не появится стоп-лист, я вам не советую снимать детку с дендробиума, независимо от ее размера. Больше, чем размер материнского, высота материнского растения, эта детка не будет. Но даже очень маленькая детка дендробиума, вот как у меня здесь, видите, такая малюсенькая материнское растение, около 50 сантиметров высотой, она малюсенькая получилась, но уже созревшая, и видите, дала новый ростик. Это детка. Прекрасно укоренилась, новый ростик пошел. Вот, я думаю, что через пару лет эта детка сможет зацвести. Вот и все, что я сегодня хотела вам рассказать со своими помощниками. До свидания, до новых встреч.